Я нахожусь в магазине Run Lab в лаборатории бега. Здесь сегодня была встреча с Любовью Денисовой, спортсменкой, бегуней марафонкой, неправильно говорить. А? Нет. Марафонец. Женщина, которая занимается марафонским бегом и очень круто бегает. Но сейчас не про это. Здесь я встретил Валентина, который меня узнал по моим видео и у него очень интересная беговая история, чтобы было понятно, он весил 105 килограмм и начал бегать, чтобы похудеть. И у него впереди московский марафон. Да, московский да. марафон. И сейчас он сам про то же самое расскажет. Что? сказать? Давай, давай. Что? Почему начал бегать? Ну, два года назад, четырнадцатый год, это было лето. Вот, то есть, да, я одним прекрасным утром я понял, что вешу 105 килограмм, похож на детёныша кита, если не на, не на кита. Вот, Соответственно, у меня там были все плохие привычки, вроде как э, там, алкоголь, папа, там жирные пищи и так далее. Вот. После этого, после того, как я посмотрел на себя, решил, ну, начну бегать по утрам, там, э, начну правильно питаться. Вот. Соответственно, там первая там пробежка, была очень тяжело. А как, сколько она была? Это вот, то 3, 400, 3 Да, 3 400. Не помнишь, сколько времени ты ее пробежал? А, ну, минут... Знаю, 40 40 минут три километра то есть ты начал yeah, вот. я не торопился uh -huh. что я до этого то есть задача не... была вообще ну я понимаю что 5 да, да, килограмм да. надо было просто пронести да, да, кил... ну, а, был не особо тяжело потому что я до этого бегал вот, но главный проблемой стала в том что я просто подошел неправильно то есть я оделся угруппоса я как, как грамотный человек а, решил что если я потеплее упрутаюсь, то я быстрее похудею. То есть как бы это не работает. Вот. Ну, постепенно как бы я начал бегать, бегать, бегать. То есть там уже ближе к августу я там, уже, там 8 километров подошел. И постепенно я начал понимать, что бег это нечто большее, чем просто средство похудения. Вот это верно. Вот. И как бы заболел этим. Потом я 1 января... 1, 1 января пробежал Новогодний полумарафон метр городской. Это организован Дмитрием Герохином, по-моему, было. Есть такие, да. Вот за два часа три минуты. Ну это по... хороший результат. Ну, да. для зимы вообще. Да, я пробежал, конечно, синий весь. Я говорю, было страшно смотреть, но я его пробежал. Потом уже в мае я пробежал московский полумарафон с личником час пятьдесят То есть я специально. Готов. Вышел из двух часов, да, это Было очень быстро по сравнению с двумя часами-двумя двумя, часами-тремя минутами то есть я, как будто на финише просто так вот упал брату на плечо и стал пускать но это того стоило то есть как бы, вот сейчас я готовлюсь к марафону вот. у тебя 27 километров тоже пробежал до да? да, вот, вчера 27 километров я пробежал вот то есть подхожу к плану к марафону я полгода готовлюсь я то что решил что марафон это Вещь такая серьезная, нужно подходить к этому постепенно. На какой ты ориентируешься результат? Около или 4 часов 30 минут. То есть, Но ну, это в планах так я не могу предсказывать, угу. потому что как бы никогда не видел такие серьезные дистанции. Но... но я должен сказать, что у вас обязательно должен быть план. Если вы не ставите себе задачу план на марафон, то ну, никакой да, результаты да, не будет. Да? Можно и не тренироваться. Можно и тренироваться, плана, да. Потому да. что бездумно не получится. Вот, но... В дальнейшем уже я хочу, конечно, полтинник в Суздале пробежать, и моя мечта — это вообще ультрамарафоны, вот. мотивирует меня такие люди, как Скот Джурак, который написал книгу «Я, я же правильно бегаю быстро». Вот. То есть такие вот прям серьезные забеги, длительные, потому что бег на длительной дистанции — это что-то вроде философии для меня, потому что когда ты бежишь, ты медитируешь, и Следующую глубину своего сознания, не знаю, то есть это что-то такое а, метафизическое, наверное, для меня. Это больше, чем просто бегле, похудение. Да, да. А вот теперь посмотрите, я специально поверну камеру, потому что <laughs> большой рост. Можете ли вы поверить, что этот человек 105 килограмм весело? Ну, понятно, что рост большой, но просто колоссальный. Ты будешь горизонтально там в камере, ну, ты понимаешь, ну, да? Ну вот так вот, чтобы было понятно, вот, вот. Вот так вот. все начинается, все начинается с первого километра, с первого шага, с того, чтобы найти себе силы оторвать задницу от дивана, надеть кроссовки и выйти на первую пробежку. И у кого кто-то вот так вот доходит до марафона. Я желаю тебе Спасибо. удачи, успеха. И, и вам, вам тоже. Ты можешь наверняка увидеть меня я на московском знаю. марафоне, Конечно, я вот Потом, если что, на Ютубе. Да, потом, если <laughs> что, на Ютубе. Вот так вот. Берите пример. Берите примеры, делайте что-то чуть-чуть больше, чем вы делаете каждый день.